Это через короткое время Игорь подключит нас к Одноклассникам, к Фейсбуку, ВКонтакте, может быть, в Инстаграме. Надеюсь, у нас сейчас люди собираются потихонечку. Сейчас пап, напишите, пожалуйста, какие э, города, из каких вы городов, из каких вы стран. Потому что много собирались, давно не видели Николая Андреевича. И все хотят увидеть и услышать, э, ну и заодно встретиться друг с другом. Здесь тоже будет важно. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Ну, то, что вот я сейчас вижу, это, ну, Москва, конечно, это Белгород, Шибетина, Тамбов, Липецк, Ростов, Крым, он же Якутск, да? Что еще? Так, Украина должна подключиться. Прям вот-вот. Сегодня Людмила Масли звонила. Латвия должна быть, Литва должна быть. Но ну, сейчас ждем тогда. Скажите, пожалуйста, со звуком и с картинкой хорошо наследный или нет? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Плюсики. Мы будем разговаривать, а вы плюсики ставьте. Угу. Хорошо. Да, спасибо. Вот еще Шебекина. Прага Вивасан. Да, Прага Вивасан. Прямой эфир с Николаем Андреевичем будет, уже идет. Чего Все. это не пишут? Ну, у меня 4, 15 человек настроил. Все, готов. Давай. Угу. А, ну что, поставишь э, ролик? Да? Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас такая знаковая, очень серьезная встреча и многоожидаемая встреча с Николаем Андреевичем Гусаковым, с нашим гуру, с нашим доктором, не побоюсь этого слова гуру, с нашим доктором, по книжкам которого мы абсолютно работаем. Причем книги, которые он написал, и которые мы всегда держим в руках, сейчас цифровые, понятно, можно и в цифровом варианте, но книжку, которую держишь, это совсем другое ощущение. И таких книг у него есть. Э Шесть серьезных книг. Вы знаете, что Николай Андреевич у нас консультант, главный консультант компании Вивасан, врач высшей квалификационной категории и за 20 с лишним лет, более 22 уже, наверное, года скоро будет, 25 лет мы будем отмечать через вот в конце этого года, то есть 24 года на сегодняшний день компании, из них 22 года Николай Андреевич рядом с нашим президентом Томасом Гетфридом и всегда поддерживал и конечно, мы просто не представляем ту работу, которую мы делаем, потому что 99 процентов у нас далеко не врачи, вообще без всякого медицинского образования. И без этих книг работать было бы невозможно. А по всему 6 книг серьезных, более 50 семинаров проведено в России, странам СНГ, мне кажется, даже больше, Европы. Автор более 100 презентаций, 100 презентаций по продукции, различным заболеваниям, по которым мы также учимся. Выпущено более 40 фильмов по проблемам здоровья и профилактике заболеваний. Это та азбука, по которой мы работаем, зарабатываем, и помогаем себе, своим близким и э, тем людям, которым, с которыми мы встречаемся. И за эти годы э, к Николаю Андреевичу приходили, да, были осмотрены более 18 тысяч пациентов, просто лично, индивидуально и положительный результат в 75-80% людей. Более 80% женщин с вторичным бесплодием родили детей. Там уже, наверное, посчитать просто нереально, сколько деток родилось благодаря Вивасану и рекомендациям Николая Андреевича. Более 70% больных с артрозами получили положительный результат. Просто представить себе такое, да сколько, какое-то количество людей стали жить совершенно другой жизнью. И э, сегодня мы попросили Николая Андреевича рассказать о э, тех продуктах, о тех бадах, которые пришли с пометкой форта. Э, чем они отличаются? Почему, в общем-то, Швейцария приняла такое решение? Почему Томас Бют, конечно, это его была заявка? чтобы сделали эти продукты. И э, вот эту презентацию мы услышим. Но вначале мне очень хочется, когда у нас было 20-летие в Воронеже, Николай Андреевич говорил такую маленькую, маленькую, ну не, не такую уж маленькую, 8 минут целых, И но говорил очень, очень важные вещи. И важны они не только для тех, кто давно знаком с Вивасан, а особенно важно э, для тех, кто сейчас, Впервые нас смотрят или вообще не знает, что такое вивасан или слегка только знаком. Почему, собственно говоря, Томас Бетфрид, президент нашей компании, выбрал Швейцарию, никакую другую страну, страну, а именно Швейцарию. Смотрите, пожалуйста, начало небольшой ролик. Игорь, сможете поставить? Сейчас. Да, смогу. Да, вот. А потом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 электростанции, гидроэлектростанций, которые носят экологический вред природе, нигде вы не видите. Вот почему-то в, вот в странах вообще Бенелюкса там как-то очень бережно относятся к сохранению природы, ну и, безусловно, также трепетно относится и к сохранению своего здоровья. Глядя на природу, как, как, как быть больным в, в такой природе? Мы все время говорим горный воздух, там, мы говорим чистая вода, незагряз... незагрязненная почва, экологически чисто выращиваемые продукция, я имею в виду а Швейцарии производят довольно много продуктов, здесь значения и высокого качества. Вот. Но здесь э, очень большое значение имеет отношение самих людей, самих людей к э, этому. Безусловно, Швейцария исторически сложилась так, она очень выгодно находится в Европе, в центре, самой самом Европе. Швейцария, не имея никаких ресурсов, природных ресурсов, стала самой богатой страной практически в мире. Но это особенность народа по всей вместе этого. Безусловно, на здоровье швейцарцев играет очень большая роль. Мощь государства, именно экономическая, это вложение в систему здравоохранения. Но Томас уже сказал, что эта система не просто система, это система страховая система. И нам платят государства. Вам рецепт выписывает, вы идете, покупаете бесплатно. Вот. То есть это серьезные издержки для государства, безусловно. Изменения в образе жизни швейцарцев. Более высокие доходы на душ, душевые, но это понятно.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 В Швейцарии очень трепетно относятся, хотя производят такие продукты, которые вроде бы кажутся с точки зрения воздействия на организм человека вредны, ну, допустим, молочные продукты, да, молоко, сыры, особенно сырые, да, вот, у них, но они практически все жирные сыры, но большинство из них, за рядом исключений, там, 10, там, 15-17 процентов же тоже упускаются, но они считают, что жир определяет, что вкусовые качества сыра, поэтому а, употребляет а, обезжиренный сыр только те, которые в состоянии здоровье должны употреблять его. А основная масса употребляет довольно жирные продукты. Вот. И при этом они живут долго. А почему? Употребляя такие продукты, они не забывают о том, что нужно заниматься собственным организмом человека. Да? Нужны эти же продукты, чтобы уметь сжигать правильно, чтобы они не оказывали негативного воздействия на организм человека.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 оставить свой отпечаток. Вот и были исследования в России очень серьезные по демографии. Оказывается, курящие девочки, курящие девочки, на 50 процентов страдает бесплодием больше, чем не некурящие. А у нас остро демографическая проблема. А девочки у нас с молодого начинают. Он начал грузиться уже. наверное. А, ну, я думаю, это можно. И... Достаточно, достаточно, да. Отсюда. Ну что, Николай Андреевич, пожалуйста, передаем вам слово. Да, слушаем вас. Звука что-то не слышно. А, вы пока делаете. Ну вот, я вы немного послушаю. Добрый день, во-первых, всем, кто знает меня, кто и не знает. Uh, я рад тоже uh, этой встрече, потому что в течение почти полугода мы не смогли общаться никоим образом. Правда, сейчас стали uh, снимать видеофильмы, которые будут у вас на YouTube для облегчения uh, контактов. Но, ну, в общем-то, очень приятно встретиться с вами вновь. Я знаю с радостью и с удовольствием ту встречу, которая была в свое время у меня с вами, довольно такая плотная, несколько дней. Вот. И вот сейчас как раз имею возможность с учетом приглашения в выступить перед вами. Я очень рад буду делать сообщение и выбрал не очень такую популярную тему, но очень важную. Почему? Потому что сейчас многие продукты меняются по составу, по свойствам, по, по способам применения, по технологии производства, по повышению биодоступности своей. И очень многие задают вопрос, причем не только из России, а из других регионов, из Франции, из Европы, в частности, что происходит в продукции Вивасан, Почему появляются новые продукты, почему уходят продукты, те, которые уже тебя давно хорошо зарекомендовали? И это не просто почему? Потому что на самом деле это эволюция развития компаний, которые производят эти продукты. И, безусловно, и наука, и технологии стоят, не стоят на месте они движутся вперед, выпускают более продвинутые продукты, более высокого, более высокого качества. И, безусловно, это радует, и, в первую очередь, меня, как человека, который занимается непосредственно отрезанием продуктов и популяризацией их среди потребителей и наших сотрудников. И очень ценно, что такие продукты есть, и такие продукты еще... Будут. Вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Надо сказать, что вот один из первых продуктов это продукт Immunfleep, который пришел на смену иммунгуарду. Здесь показаны оригинальные упаковки старого и нового образца. Они, безусловно, отличаются друг от друга. Почему? Потому что в состав. Иммунфита по сравнению с иммунгуардом, он более а, насыщенный. А, туда входит а, довольно много экстрактов, а, в частности экстракт плодов шиповника, что не было а, в иммунгуарде. Сюда входит а, ряд соков, а, в частности а, грушевый сок. Сюда входит а, малина, экстракт каму, -каму так называемый. Ну и всем нам хорошо известны из-за кладов Это помимо того, что а, в предыдущий продукт а, входила бузина черная. Это очень а, ценно, потому что состав, который а, имеет место быть у иммунфита, он более расширен и, соответственно, с более широким спектром воздействия. В частности, мне очень а, радостно, что иммунфит такой компонент как эфирное масло мануки всем вам известное сильное противогрипковые противогрипковые противовирусные средства сюда вошли очень ценные противовоспалительные компоненты такие как и так шалфея, шалкея и содержащие фуланоиды и эфирное масло шалкея каву каву фуланоиды и полифенолы растения, которые обладают выраженным иммуностимулирующим действием. Имунфит обогащен дополнительно еще и витаминами, помимо ацерола, которые содержит витамин С. В иммунфит входят еще и отчасти витамин А и витамин Е, которые являются вместе с витамином С основными антиоксидантами. Надо сказать, что если Имунгуа рекомендовал принимать в дозе где-то 1 ложка 3 раза в день, то иммунфит по своему составу как более активное средство применяется всего лишь по 2 столовые ложки 2 раза в день. И продолжительность курса приема иммунфита составляет всего лишь две недели. Не забывайте делать обязательно перерывы после этого. Почему? Потому что если вы начнете принимать иммунфит в более продолжительное время, организм, учитывая субстрату адаптации его, перестанет откликаться. То есть иммунная система перестанет стимулироваться. И, соответственно, вы потеряете тот эффект, который достигли за две недели. Через две недели надо дать возможность отдохнуть. Еще две недели. И через две недели может курс повторить, если в этом есть необходимость. Особенно это надо четко знать. У детишек, у которых иммунная система не совсем совершенна, она более слабо реагирует, она а, очень чувствительна к иммуностимуляторам, иммуномодуляторам. Поэтому, особенно у детей, вот этот фактор можно четко учитывать. Следующий продукт – это продукт, все вам известный напиток черника Витал. Он изменился, его состав несколько отличается от старого продукта. И здесь надо отметить, что если раньше в чернику виталла входили такие важные компоненты, как витамин B1, В12, поливая кислота, основные стимуляторы гемопоезда, то есть кроветворения в чернике витал, этого компонента нет. Это было связано с тем, что на рынке появился новый продукт, к которого пока сейчас уже нету. Это верстерофлотный напиток, который содержал очень большое количество витамина В12. Поэтому целесообразно было из черники, чтобы не повторяться, убрать этот компонент и перенести эти свойства на продукт, который непосредственно отвечал за кроветворение. Но и витал стал ничуть не хуже. Почему? Потому что основной комплекс витаминов, который... Присутствовал черники стал. он остался прежним. И надо сказать, что здесь больше было включено глюконата железа, легкосвоя формы железа, вот, двухвалентного, и легкосвоевого касть в виде глицерофосфата. Вот, поэтому большее количество этих продуктов позволяет нам чернику витал использовать как средство которые коррелируют железодефицитной дефицитная только железный дефицитная, потому что если бы B12 дефицитная анемия, к сожалению, мы уже этот препарат использовать не можем. А свойства остальные свойства они сохранены. Очень важно, очень важно знать, что концентрация столько черники здесь сохранилась. Это 63%. Это очень важно, почему? Потому что столько-то серники содержится. Соответственно, вещество, которое называется миртинин, это очень важный компонент для сосудов, и особенно для лиц, страдающих сахарным диабетом. И здесь дополнительно надо сказать, что черники витал также сделаны без применения глюкозы. Поэтому продукты могут применять для них, страдающих с сахарным диабетом. Способ применения здесь несколько изменен. Почему? Состав черники витал новый, содержит большое количество витамина D3 большое количество поэтому доза смотрите доза уменьшена 3 раза. и мы раньше рекомендовали столовую ложку да сейчас мы рекомендуем на прием сейчас мы рекомендуем только чайную ложку на прием это очень важно почему потому что если вы будете принимать столовые ложки вы будете перелишать значительный витамин D3 что очень тоже нехорошо особенно какая-то детишек которым нельзя передозировать витамин D3, учитывая, что это может привести к раннему опустидению зон роста костей и прекращению или замедлению роста. У взрослых это не так страшно, особенно у женщин в период менопаузы. Там можно позволить себе принимать и по десертной ложке, и даже по сталой ложке раз в день, но это только в период менопаузы, там, где потребность витамина D очень высокая, а учитывая, что витамин D... Способствует усвоению кальция, уплотнению костной ткани и профилактике переломов костей. Вот детский возраст, четкое соблюдение небольших литеров, и у, у женщин в менопаузу или в постменопаузальный период, особенно в поздний менопаузу, лет 60-70, можно увеличивать дозы до десертной ложки 2, а то и 3 раза в день, без ущерба периодозировки витамина Д3. Потому что у женщин в этом возрасте витамина Д, как правило, практически не хватает. Что вызывает и пороз, и повышение риска пилоба. Вот такого, такого отличия черники и старой, и новой. Очень хороший продукт гинкалин, который содержал довольно большое количество фланоидов гинкобелобы и гинкалина форта. Если их сравнивать, что, безусловно, нотропные свойства старого гинкалин и гинкалинфорта не изменились. Почему? При уменьшении дозы экстракта гинкобилобы производители пошли на очень хитрый прием. Они добавили витамины в группы В. В1, В6, В12 и витамин ВП. А что это значит? Нотропы это вещества, которые улучшают трофику ткани мозга. и вот при уменьшенной дозе гингерболы мы фактически вызвали эффект сложения действия ноутропного действия витаминов и гингерболы не потеряли эффект ноутропный но зато еще дали дополнительно организму витамины группы Б очень важные особенно для людей старшего возраста людей страдающих ментическими нарушениями нарушениями памяти людей страдающих способностью к запоминанию людей, которые страдают когнитивными недостатками, то есть способностью обучения, или наоборот, теряя такую возможность. Вот нотропные витамины, они способны решать эти проблемы. Просто гингобилоба, к сожалению, эту проблему у нас с вами не решала. Поэтому комплекс экстракта гингобилоба и нотропных витаминов, и витамина ПП, значительно повышает эффективность генеколина спорта. Свойства а, при этом не изменились. То есть, как нам нужно было нутропный эффект достигать, так мы его и достигаем, но с большим количеством ценных для организма а, э, витаминов и экстракция генеколина. Здесь надо знать одну важную особенность. Если раньше генеколин старый, старый может было позволить принимать по 3 был, да, или по 3 дрожжевых дрожжевых, то сейчас гинталин в капсулах, он применяется по одной капсуле в день. Это важно. Почему? Потому что, как вы видите на слайде, э, витамин В12 содержится в очень большой дозировке. 250% суточной потребности. Это хорошо. Но если вы это применяете в течение одного месяца. Витамин В12 способен к аккумуляции, к накоплению и безусловлению отрицательных моментов. Поэтому более месяца гинекального форта применять не рекомендуется. Причем есть витамины а, а, или, или БАДы, которые у нас имеются в наличии, которые э, не сочетают например, прием с порта. Я в конце лекции специально застрюлю на это внимание, чтобы вы знали, с какими нашими продуктами гинекального порта сочетать не рекомендуется. Поэтому способ применения одна капсула в день. Продолжительность приема – один месяц. В упаковке 60 капсул. Все говорят, а куда деть 30 капсул? Все очень просто. Мы с вами говорили о субстратной адаптации организма. Дайте организму отдохнуть от стимуляции. Месяц после курсового применения И повторите еще раз. Как раз у вас уйдет на курс 60 капсул. Курс будет стоять 3-3 месяца с Такие курсы надо проводить людям с проблемами два раза в год, особенно осенью и весной. Запомню. Препарат очень хороший на самом деле, даже по собственной оценке он вызывает значительное улучшение гонетических функций запоминания. Еще один продукт – Ленофит. Ленофит старый и линофит новый отличается на линию и не то, что, к сожалению, а это хорошо, что они включают, потому что новый генотит, он а, усиленный, он содержит а, витаминную группу. Вот. Но а, особенно витамин В1, а, а, а, витамин В6, витамин, а, витамин Е, карбиновую кислоту. Но вот а, в, последних, а, в последнем варианте не содержится генетидо-калия. Почему? Это сделано не Дело в том, что йод может тормозить функцию щитовидной железы. У людей с пониженной щитовидной железы назначить препарат это, к сожалению, мы не можем. А все вы знаете, что люди с гипофлунтой щитовидной железы, они страдают из быточной массой йод. тела. А енопид для чего применяется? Для того, чтобы нам сжигать ненужные с вами калории. То есть сжигать, грубо говоря, жир. Так вот. Если мы будем тормозить толпу щитовидной жирности, мы никогда не добьем сжигания жира. Или этот процесс будет, но при больших дозах и меньше эффективно. В данном случай новый способствует оптимизации этого процесса. И мы будем с вами достигать желаемого результата, применяя по одной-две одной, одной, капсулы раз в день во время еды, до тех пор, пока вы не решите, то есть не достигте желаемого результата, без боязни нарушит функцию щитовидной железы. Я думаю, это ясно, честно, да? Итак, фото применения одной-две капсулы, три раза в день. Курс приема не ограничен месяцем, он может быть и месяц, и два, и три, и шесть. Все будет зависеть от вашей переносимости, все будет зависеть от эффективности снижения массы тела. Следующий продукт – это колестина. Колестина и колестина. 10 комплекс. Надо сказать, что они отличаются. Хотя, если говорить грубо о составе, то он похож довольно-таки на состав старый, но состав новый, в, состав, в составе новым, содержится большее количество изусловонов. Надо сказать, что э, содержится полевая кислота, содержится эфирные масла, э, содержится э, глустероны. И здесь надо сказать, что э, здесь большое количество основного компонента, так называемого сухого и так и красного э, риса. И э, это важный компонент, с учетом того, что рис присутствует еще глустероны они позволяют, вот эти два компонента, гугул и сухой экстракт реминированно-красного в большем количестве, блокировать этот холестерина в пище. Вы знаете, что есть люди с наследственной формой гиперпродукции холестерина. Это связано с генотипом человека. И этот холестерин вырабатывает в особенно вечернее и ночное время. Так вот, замечено, что экстракт красного ферментарионного риса блокирует этот процесс, как традиционные препараты химические, которые называются статины. Но имеют статин имеет очень много побочных эффектов, к сожалению. А колестина, особенно новых клестина, такими побочными эффектами не обладает. И самое главное, что ее может применять длительно без нарушения функций печени. Очень важно, что колестина, особенно вместе с омега жирными кислотами, этот эффект суммируется и повышается эффективность, поэтому следовательно холестерин 10-клубость применять с омега-3 жирными особенно вот с омега-3 форта, которые значительно повышают эффективность гиперхолестеридемического эффекта этого продукта. При одновременном снижении плохого холестерина снижается еще уровень триглицеридов, которые являются ядром атеросклеротической бляшки и способствует развитию атерогенеза у людей. Назначается колестина в среднем по одной капсуле в день. Но это не предел. Дело в том, что я всегда рекомендую как колестина. Вы вот принимаете одну капсулу колестина и, допустим, две капсулы омега-3 В течение месяца Через месяц сделали анализ крови на холестерин и тридистериды и посмотрели, насколько эффективно снижается уровень холестерина, особенно вредного холестерина. Оценили эту реакцию, посмотрели. Ага, референсных значений не достигли, желаемого результата не достигли. Взяли в следующий курс, взяли две капсулы холестерина и две капсулы омега-3. Вот. Как правило, на увеличении за двух капсул весь процесс двигается в мертвые точки, и холестерин начинает снижаться до референсных значений до вариантов новой, и одновременно получается хороший холестерин. Тогда холестерин с высокой плотности. И при этом снижается триглицерин. Вот сколько я уже отмечал вот эту тенденцию на увеличение холестерина, особенно это важно знать надо кому? Людям с избыточной массой тела. Знаете, что все лекарственные препараты рассчитываются на массу тела. В у нас они рассчитываются на 70 килограмм. Да? Но если человек весит под 90, под 100, то, безусловно, того, того количества продуктов, безусловно, будет не хватать. Поэтому доза колесины должна идти индивидуально. И это никогда не нанесет вреда, потому что составе колесины нет ни одного продукта, который вызывал побочный эффекты. По крайней мере, за 21 год работы, 22 год я работаю, не видел ни одного побочного эффекта на колесе. Так что принимайте ее, достигайте результата положительного и пользуйтесь безопасным продуктом колесе на комплексе. Следующий продукт – ультразащита печени. Старая и новая ультразащита. Первая – без витамина Е, вторая – с витаминами, они так отличаются по составу. Надо сказать, что ультразащита в новом варианте содержит меньшее количество сухого экстракта. Если в старом было 250, то в новом содержится 200 мг сухого экстракта. Но за счет антиоксидантного действия витамина D Положительный эффект, гепототропный эффект на печень, он, безусловно, не потерялся. И поэтому не пугайтесь, количество капсул, которые рекомендовалось принимать раньше, по одной капсуле раза в день, и здесь количество капсул может быть от 1 до 3, до 3 дней. Все, кто принимал ультразащиту печень с витаминами отмечали положительный результат. Вот у меня наблюдались несколько больных так называемой наследственной билирубиномии, то есть, соответственно, повышением уровня билирубина в стране. Так вот, у всех а, людей, которые страдают вот этой формой а, заболевания, у всех было снижение билирубина до а, нормативных показателей а, в 100% случаев. Поэтому а, не пугайтесь, новые утра ничем не хуже, чем старая утра Принимается она индивидуально, опять же, от одной капсулы в день до трех капсул в день, в зависимости от массы тела. Продолжительность ультразащиты, прием ультразащиты печени не должна превышать одного месяца. Почему? Опять же, мы говорили о субстратной адаптации печени, и печень обезвреживает все. И если печень перенапрягать, какими-то продуктами, она потом перестает, что? Отвлекаться, вот на те самые биофлавоноиды, на на филимарин, и перестает э, отказывать эффект воздействия. Поэтому дайте к печени через месяц отдохнуть. Одну-две недели хотя бы, да, чтобы настроить чувствительность к силимаринам. И через после этого, двухнедельный период, можно опять принимать, если в этом в приеме, с достаточной достаточно эффективностью. И так применяется ультразвитительная фитамилия от одной до двухнедельного капсул в течение месяца. Через месяц курс можно повторять. Вообще желательно... Людям старшего возраста применять утрозащиту а, печени минимум два раза в год, это а очень весной, а в идеальном варианте разлить ежеквартально, ежеквартально, то есть 4 раза в год. Особенно учитывая, что люди после 50-60 лет все принимают химию препаратов в лечение тепленных заболеваний. такой помочь справиться печени с этой нагрузкой позволяет ультразащиту печени. Релакс. Релакс-комплекс. Вот очень хороший новый продукт. Релакс-комплекс. Он мне очень нравится. Релакс-комплекс традиционно содержит экстракт зоровой кислоту кислотуры. Старый. Вот. И он прекрасно работал. Прекрасно. Три драже в день давали прекрасный седативный эффект. Прекрасный антидепрессивный эффект. Уже с дорожением сна он восстанавливал сон. Новый же экземпляр зверобоя, опять же, обогащен витаминами группы В. Мы же с вами говорили, что зиробой действует на что? На центральную нервную систему. Витамины группы В, В1, В2, В6, никотинамид, кальция, они также обладают ноутропным действием. Они также оказывают свои действия и на центральную нервную систему. Поэтому ноутропный эффект усиливает антидепрессивный эффект и так зверобоя. Поэтому данный препарат оказывает более сильное антидепрессивное действие, чем предыдущий препарат. И одновременно мы решаем вопрос, чего? Вопрос, дефицит витаминов группы В. Как правило, у большинства людей дефицит витаминов группы В имеет место быть. Как правило. И опять же, есть большое количество витамина В12. 250% лучшей потребности. Поэтому не рискуйте. Не применяйте релакс-коплекс больше одного месяца. Не стоит. Дайте отдохнуть человеку в течение а, там, двух недель. И можете продолжить прием релакс. Вот. Учитывая, что витамин В12 стимулирует и может оказывать негативную организацию. Это очень важно знать. И опять же релакс-коплекс, как и продукт, о котором мы с вами говорили, гинталин. Вот. Опять же не сочетается друг к другу. Вот в частности, Релакс комплекс генканированного порта не сочетается. Одновременно они не применяются. Если применяются, то применяются друг за другом. Сначала один препарат применяется, потом другой препарат Рекомендованный одна капсула. Один максимум два раза в день, но не более месяца, На Потом делаете месяц перерыв две недели и можете повторить все. Таких курсов может быть сколько угодно, но между ними должен быть обязательно перерыв. перерыв. Литал плюс и омега трифорта форта – новый продукт совершенно. Омега-3 форта а, а, содержит как литал плюс омега-3 жирный кислот. Но дело в том, что количество омега три жирных кислот здесь значительно выше. Если в старом варианте у нас было 150 мг на капсулу, то у новом 263. Если мы назначаем э, две капсулы омеготжирных спорта, то мы с вами достигаем 70% субшей потребности в омега-трижирных Очень ценный продукт. Свойства при этом не потеряны. Многие говорят, а вот я выпускаю фирмы, которые, у которых э, в составе рыбного жира содержится. 90%, 90 омега-3 жирного Я всем говорю, не верьте это. Рыбий жир содержит стандартное количество омега-3. И чтобы увеличить количество омега-3, надо добавить в него, в этот продукт, дополнительный компонент, который содержит омега-3. По-другому нельзя сделать. Природа по-другому. Природа мне не обманешь. Поэтому вот фирма очень ценно поступила. Она добавила кризис которые содержит дополнительно омега-3. И тем самым два продукта за счет наличия и в том, и в другом омега-3 дали эффект сложения суммарного количества омега-3. Поэтому в данном случае это более эффективное средство. Если вы хотите принимать омега-3 форта с профилактической целью, особенно у детей или у молодых людей, достаточно одной капсулы в день. При учете, если человек два раза в неделю едает, ну какой-то. Количество рыбы, да, любой, жирный, нежирный. Если вы хотите, чтобы этот эффект был более выраженным, то здесь нужно начать не менее двух капсул в день, А людям, людям больше массы с милой, а то и три капсулы день, чтобы достичь результата. Особенно вот это касается защитного свойства омега-Т кислот. Вот сейчас омега-Т кислот очень важный. Почему? Оказывается, амегатрежимные кислоты препятствуют представлению коронавируса клепку? клетку. Это вот последние данные об этом говорят. Поэтому если принимаете препараты, то коронавирусную кислоту и профилактируете коронавирусную кислоту, вы обязательно должны принимать амегатрежимные кислоты, потому что они это протекторами клеточных оболочек. Они повышают плотность ее и не дают... Проникнуть вирусу внутрь организма. Это касается вирусов гриппа. Это касается вирусов респираторных других инфекций. Вот недавно я представил специально э, лекции, которые засняли на YouTube, на, на, на, на ютубе, кто смотрел. Но там вот как раз этому длино э, особое внимание. Итак, способ применения. Если мы раньше давали по 6 капсул три раза в день, то сейчас достаточно, чтобы достичь того же результата, дать всего лишь две капсулы этого продукта и достичь того что самого результата по уровню концентрации по эффекту воздействия. Поэтому омега-3 более выгодный. Но и от витал-плюса мы не отказывались. Почему? Да потому что у нас есть крошки маленькие, которые омега не дают, да? а витал-плюс, который содержит 150 миллиграмм от рака да она еще поменьше немножко, да? Которая не голотается, вот, витишки на расходе, он очень Давайте им любят, давайте даже ее дети, чего не знают, не знаю, не хватает амилитежи на кислоту, потребуется на кислород. Они с удовольствием принимают это. Поэтому дозировать и толкнуть проще у детей, у подростков. А у взрослых э, нужно обратно принимать амилитежи на Поэтому и тот, и, то, и другой продукт, как будет так и будут у вас. И слава богу, что они у нас есть. Это очень ценные продукты с очень ценными качествами. А с этого Навальный, вот, я, я, и, вот Опять же, с последней своей лекции, посвященной коронавирусу, а, говорю, что омега-3 форта способствует разжижению крови, препятствует тромбозу. а Одним из механизмов а, болезни является повышенная твердостью, твердость. тромбоз, диск развития инфарктов и инсульции, особенно людей а, старшего возраста. Поэтому обязательно применяйте омега-3 не только для лечения стерилизованных заболеваний, но и для лечения респираторной инфекции. Коронавирус. Аглиократ. Два продукта, очень хороший продукт. И ну, здесь вот а, сейчас Аглиократ. Аглиократ старый, аглиократ новый. Надо сказать, что аглиократ новый содержит очень важное отличие от старого. Старый аглиократ содержал масляный мацерат, масляный матерат. К сожалению, при масляной мацерации, то есть масляном экстрагировании активных веществ из сырья, он недостаточно эффективен. Это очень важно знать. Современная экстракция, экстракция в оксиде углерода, позволяет получить из растений большее количество различных биокламаноидов. Поэтому те экстраты, которые применяются в новом для они более богаты по биофлавоноидному составу. То же самое касается экстракта чеснока. Если в старом там были следы алицина, то здесь четко определяется алицин. Дози 2 мг на капсулу. Это 50% отсутствия потребности. Флавоноид 57. Здесь большее количество. Здесь же присутствуют дополнительно иридоиды и, и гликоиды, еще очень важный компонент аглиократа, который позволяет снижать уровень холестерина и одновременно снижать риск развития раковых заболеваний И новый аглиократ обогащен еще к тому же витамином В1 и полиненасыщенным жирными кислотами, кислотами. Поэтому данный аглиократ более эффективен в плане. Снижение уровня холестерина – первое. И он а, более эффектив в плане снижения уровня артериального давления у больных, страдающих артериальной гипертонией. Применяется аглиократ по одной или две капсулы в день во время еды. А, надо сказать, что а, есть очень хорошее наблюдение по длительному приему аглиократа нового с очень хорошим эффектом. А, стабилизации уровня артериального давления. При хорошей приносимости аглиократ может месяца и более до, там, до полугода. Вот. А, с учетом контроля артериального давления и его эффективности. Ну и, конечно, безусловно, аглиократ можно нужно, и нужно сочетать с амегатеризмой кислотами, чтобы повышать эффективность снижения уровня микроэнергии. Аглиократ может сочетать вместе с для того, чтобы повысить эффективность снижения интербат в отношении вредного холестерина. Сабаль и Форта тоже очень ценный новый продукт Сабальфорте. Важность этого продукта является то, что Форта содержит большую, большую дозу бета-ситостеринов, в два раза превышающий старую дозу, и одновременно он обогащен лавоногликозидами и цинком. Старый содержал очень небольшое количество цинк, то 0,24 мг на капсулу. Приходилось давать большие дозы по 6 капсул в день, что материально довольно затратно. Новый форма позволяет снизить дозировку до 3 капсул в день тем же эффектом воздействия, и здесь очень ценным является наличие цинка. Надо сказать, что цинк участвует в более чем 250 биохимических процессах в организме человека. И одним очень важным компонентом является то, что цинк является важным компонентом в синтезе гормон желчной железы инсулина, и одновременно цинк является очень важным компонентом в производстве мужского гормона тестостерона. Поэтому, применяя САБАЛЬ у людей, страдающих э, простатитами, у людей, страдающих аденомой простаты, у людей, страдающих нарушением эректильной функции, снижением либидо, син, повышая уровень э, синтеза тестостерона, позволяет решать эти проблемы. Причем, э, есть э, очень хорошее наблюдение э, по эффективности применения самбале у людей старшего возраста, особенно с повышенным уровнем ПСА, так называемого онкомаркера мужского. Так вот, в 80% случаев у людей с повышенным ПСА удалось достичь нормализации его уровня в крови, что очень важно в плане профилактики рака предстоятельных железы. Ну, а если вы знаете статистику, то надо сказать, что Мировая статистика говорит о том, что мужчины достигший возраста 90 и более лет, почти в 90% случаев страдает раком предстательной железы. Так вот как раз цирк эту проблему решает. Вот всем, всем вам известный президент Семёша в Америке Ромес Рейган, да? он умер в 90 лет, вот. и он страдал, кстати, вот. Железы. Вот я просто пример появляю. Как применяю, все свойства собали остальные остались прежними. И нам самое главное, очень, что отметить здесь, это повышение эффективности пролиферативного, антипролиферативного действия. То есть собаль плотно препятствует гиперплазии предстательной железы и развитию аденома представительной железы и онкологии. И одновременно. Собальфорта более эффективны против средство, средства, особенно у людей э, в спиртильном периоде, то есть в детородном периоде, он способствует решению э, проблемы с воспалением в железы и решением эрективной дезинфекции. Примеет по одной капсуле три разных в день во время дезинфекции. Продолжительный прием может составлять от 1 до 6 месяцев под контролем уровня ПСА у людей старшего возраста. Вот такой хорошее препарат у нас появился. Раньше у нас был гигорутинон, средство для, для коррекции варикозной болезни. Сейчас у нас появился костер каштан винограда. Еще одно хорошее средство. Надо сказать, что раньше у нас был гигорутинон. Содержал он рутаид, Обыкновенный рутагид, биофуманоид. Сейчас в состав костер-каштана Капсулы капсулы винограда входит и после кастан, и листья винограда, и э, витамины С, витамин В2, витамины В6, витамин В, и ряд других витаминов, витамин В12, в частности, вот, которые э, являются протектором ресистенции. Э, здесь э, два компонента, это эсцин и прото. Прот цианидины, красного Эффект здесь протекторный на венозную стенку значительно выше, чем у гидуротинона. Вот. И за счет витаминов значительно повышается плотность венозной стенки, что препятствует расширению, варикозному расширению вен. Это средство и для коррекции варикозной болезни, если такая уже есть, это и средство для профилактики развитие болезни, или для предупреждения ее прогрессирования в более легкой, более тяжелую форму. Опять же скажу вам, что плоский каштан содержит 250 грамм, в случае 1 до 12. Поэтому мы его не сочетаем ни в коем случае одновременно с приемом гинкалина и релакс-комплекса. Применяется он по одной капсулы в день, во время еды, желательно в первой половине дня. Продажи прием составляет один месяц, потом делается месячный перерыв и курс повторяется а, повторно. На полный курс уходит три месяца. Таких курсов в году должно быть не менее, менее двух. Глюкокон и Глюкокон форта. Вот еще а, а, очень важный а, новый продукт. Глюкокон Форта содержит глюкозамин фальфат и глихондроитин в меньшей дозе, в меньшей дозе, чем старый форме. Надо сказать, что пугаться этого не надо. Проблема решена. Во-первых, в лукохоне старом всего 60 таблеток было, в лукохоне новом 120 таблеток, капсулы. То есть большее количество. Рекомендуемая доза таблетки была одна а таблетка в день. Рекомендуемая доза нового, одна а капсула в два раза в день. То есть вы э -э -э суточную дозу не потеряли, не потеряли. Но мы решили очень важную проблему. Почему? Потому что очень было много нареканий. Кто из вас вспомнит, наверное, когда э -э глюкофон приходил то желтенький, то серенький, то сербурмалиновый, бурмалиновый. Да? И это всегда вызывало нарекания. Хотя технологически это было вполне допустимо. Но дело даже не в том. У людей со слабым желудком со слабым толстым кишечником возникали то проблемы. Проблемы с раздражением, с раздражением желудочно-кишечного тракта. И не невозможно ценный продукт принимать. А принимая, как, как вы знаете, принимает его от двух до 6, иногда до 10 месяцев по мере необходимости. И там, конечно, чем дольше его принимаете, тем дольше что риска раздражения желудочно-кишечного тракта. Что сделали в новом продукте? Уменьшили дозу, то есть уменьшили нагрузку да, на желудочно-кишечный Разнесли эту нагрузку что? На день? На утро и на вечер. То есть снизили что? Риск раздражающего эффекта. Заключили в капсулу. И мало того, эмульгировали его в этой капсуле. То есть смешали его с микроцеллюлозом. Что, что мы достигли? мы, во-первых, за счет капсулы уменьшили раздражающее действие на слизистые желудки и толстого кишечника. И одновременно, одновременно, мы способствовали, за счет эмульгирования способствовали более высокой биодоступности и кондритина. То есть они лучше всасываются. Почему? Таблетку нужно было большим количеством воды, чтобы например, метод сухого прессования таблетки был. Да? Ее нужно было растворить сначала сделать ее удобоваримой, как говорят немцы, да? а потом так сказать, употребить. потребить. Здесь форма бедоступности, то есть форма продукта такова, что бедоступность улучшается, а раздражающее действие уменьшается. И суточную дозу, поэтому мы что, сохраняем. И цена осталась прежней, что очень ценно для нас с вами. Почему? Потому что люди не будут отказываться от этого продукта. Давайте получать результаты. А герлокомфорта это эффективное средство. Надо только знать одно, что при применении глюкокомфорта на третьей, четвертой неделе у 30% людей может усиливаться болевой синдром суставов подборожника. Это вполне объяснимо, потому что повышается подвижность, увеличивается объем движения и на первом этапе это нормальное мнение, говорящие о чувствительности организма к данному продукту. В последующем применении эти явления входят на нет и возникает только демития. Больше этого не возникает. Надо знать, что препарат прекращает принимать тогда, когда прекращается болевой синдром. Делается передность соответственно. Как долго первый длится? до тех пор, пока у человека не начинает возникать первые микросимптомы. То есть Какие-то некомфортные ощущения в суставах и в Как только они возникли, не теряйте время, сразу начинайте применять этот препарат, потому что при повторном применении, то есть при ухватывании вот этого времени, начала обострения, вы можете уменьшить дозу и уменьшить продолжительность приема данного продукта тем же самым эффектным воздействием. Желательно принимать этот продукт после декорации. Харпагин и харпагин форта. Еще два очень важных компонента. Раньше это были таблетки, теперь это капсулы. Раньше в состав карпагина входило только мартини душице. Сейчас мартини душице входит меньше, чем входило старый харпагин. Раньше было 410 мг, сейчас всего лишь 205 мг. Но пугаться этого не надо. Арбогин, свои свойства противовоспалительный, более не потерял. Почему не потерял? обычное расположение просто добавили экстракт малых басселии, бас бас Кто из вас знает басвилли? Басвилли это ничто иное как ладан. Масло ладана. Да. Масло ладана обладает прекрасно противовоспалительным и боли эффектом. Мы сэкономили сырье, но увели, но сохранили тот же самый противовоспалительный и более толящий эффект за счет бассейна. Состав его входит в передозные гликозиды, афагазиды, эфиром, и плюс еще тому же ладан. Ладан, который, вы все прекрасно знаете, который обладает широким спектром действия на организм человека, в частности выжимый против в воздаляющем действие. Применяется хорфоген форта от 1 до 3 капсул в день, в зависимости от чувствительности организма к нему, и от его эффективности. Продолжить прием харпагена форта третьем а, вставляет полтора месяца, максимально до четырех месяцев. У людей с, а, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в и гастритами, рекомендуется принимать а, харапагина форта после еды. Вот такой очень хороший препарат еще один повышенной биодоступности и больше эффекта противовосполитных более кореньчих. Ну, красной ягоды у нас нету, поэтому мы ее пропустим. К сожалению, нету. Не, Не ожидается пока. Теперь вот я вам рассказал о этих продуктах. Теперь немножко поговорим о совместимости продукции Я сделал упор на то, что новые продукты серии Форта Содержат большое количество витаминов группы В, превышающие суточную потребность. Особенно это касается витамина В12. 250% суток потребности стандартно в релаксе фосквенти в денкалине форса. Поэтому эти три продукта: релакс, фосквенстан и денкали, одновременно друг с другом не применяются. Но учитывая, что у нас есть и другие БАДы содержащие витамины, минеральные комплексы. Поэтому их также не рекомендуется принимать, потому что в них во всех содержатся витамины группы В. В частности, это черника Витал, в частности, это АЗ-Компакт, но у нас нет, яблочный уксус у нас нет. Поэтому с черникой с АЗ-Компактом и с яблочным уксусом, рылак, он в не сочетаются если вы хотите применять, то нужно применять их друг за другом. В противном случае вы получите эффект гипервитаминоза. А гипервитаминоз, он способствует наоборот угнетению иммунной системы, что для нас очень нежелательно. Ну и вызывает ряд других побочных эффектов, которые могут вызывать риск развития оклеопротеза. Вот так обстоят дела с новыми продуктами. Ну, по мере поступления. Новых продуктов они уже есть, к сожалению, не удалось их ответить здесь. Но по мере поступления новых продуктов, я думаю, что мы можем повторить эту лекцию уже с наличием новых продуктов, которые сейчас готовятся взамен старых. Вот так и дела с продуктами «Вилосран». Качество не ухудшилось, не пугайтесь, люди не потеряют в деньгах, не потеряют в эффекте, и, и я рекомендую использовать качественные и продукты компании «Киросат». Теперь я могу ответить на Ваши вопросы. Николай Андреевич, можно голосом вопрос? Конечно. Здесь вот мне в телефон, в WhatsApp прислали такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, доктор, какие продукты компании Вивасан лучше выбирать для ребенка 12 лет, активно занимающегося спортом, дзюдо? Есть проблема недобора веса? Заранее спасибо, Ольга. Ну, во-первых, сразу скажу, что здесь должен быть витамин, минеральный комплекс, а этот компакт. Если человек хочет набрать массу тела, я так понимаю, да? Да, у него недобор массы тела. Недобор массы тела. То рекомендуется использовать, опять, яблочный уксус. Значит, яблочный уксус оптимизирует усвоение продуктов питания, особенно белков. Вот. И не забывайте, что есть продукт, который называется линофит. Ленофит увеличивает мышечную массу. Если человек активно занимается спортом, то есть ходит в качалку, как, грубо говоря, сейчас молодежь называет это. Дюдо. Ну, дюдо. То есть нужна мышечная масса. Нужна масса. Пожалуйста. Натс лет можно ли на фит, да? Конечно, по одной капсуле три раза в день. Не более. Потому что у людей более старшего возраста были примерно 6 капсул. А омега ему какая лучше? Конечно, форта. Он же занимается спортом. У него потребность не выше. намного. Но я хочу, чтобы просто это Ольга услышала. Девушка. Пожалуйста. А -а -а. Омега-3 фортом, компакт яблочный уксус. Одно в день, да? Да. Николай Андреевич, Спасибо. отключайте, наверное, презентацию свою, просто убрать, чтобы мы вас видели поближе. Так, сейчас вот попробую. Спасибо большое. Остановить презентацию. Сейчас. Ну, вопросов здесь, конечно, огромное количество. Я еще хочу поприветствовать людей, которые у нас присоединились во время эфира. Новоуральск, Екатеринбург. Таджистан, привет. Новозыбков, Санкт-Петербург, Казахстан, Кенгисеп, Украина, Беларусь и очень много. Если мы успеваем сегодня, успеем ответить, мы ответим. Если нет, у нас есть, Николай Андреевич, два варианта. Мы можем... Все это записаны, все, все эти вопросы. Мы можем вам дать эти вопросы. Можно записать ролик небольшой. И мы выложим этот ролик у тебя там на, там на сайте. Да? Можем ответить всем через наш сайт. Нужно будет только в конце подписаться. То есть, ну, варианты разные. Дело в том, что все равно, все равно я надеюсь, вы, они получат ответы. Ну, да, да получат ответы. давайте так. Учитывая, что время уже, так сказать, приличное. Давайте 20 минут я вам уделю на есть, свои, свои да. дела. Да? 20 да. минут я вам уделю на ответ на вопросы, а все остальное мы оформим вот так, как вы сказали. Угу. Вот, ну, коротко будем отвечать. Подскажите, да. можно ли совмещать артишок в напитке с артишоком в таблетках, если не, если не получается пить на напитках три раза в день? Вы имеете в виду хали артишок? Да. А, как... Утром вечером артишок жидкий, днем я так понимаю, в таблетках. Вы знаете что? Я не сторонник такого то я не скажу, почему. Дело в том, что в хали артишоке содержится три продукта. Холин, артишок и э, ультразащита, Не, не ультразащита, а расторопша. Телемарин. Телемарин, телемарин и холин. Вот два, два продукта. Эффективность его значительно выше, чем жидкого, жидкого артишока. Сразу вам скажу. Эффективность выше. Поэтому рекомендуемая доза 1 капсула в день а у людей более высоких, где можно найти 2-3 капсулы в день. Но по моей статистике, по моим наблюдениям, этого нецелесообразно делать. Почему? Вы будете перегружать клетки печени цинолином. Зачем это нужно? Когда уже новый продукт, там одна капсула уже действует эффективно, она уже довольно эффективно стимулирует клетки печени. Зачем нам перестимулировать? их? Зачем нам раньше времени вывести клетки печени из строя? Не нужно этого делать. Я вообще не сторонник этого. Раньше мы позволяли себе, когда у нас была старая расторожность, да, и артишок. Утром, допустим, дышим артишок, днем ультразочной печени. Пожалуйста, я был, был а да, Это было удобно. Да? Сейчас не нужно, когда у вас есть в одном продукте три компонента очень важных, очень ценных и очень эффективных. И по биохимическим показателям э, не нужно усиливать действия артишоков живущих. И не тратьте средства на это. Понятно. Ой, Саша Почервина, Эстония появилась. Привет, Сашенька. Так, как решить вопрос с папилломами? Вопрос с папилломами. Во-первых, папиллом вызывает вирус папиллома человека. Определенный саратит под номером определенным. Значит, о чем это говорит? Говорит о сниженной иммунологической защите. Это первое, что очень важно знать. Я правда, не скажу вам, что нужно обязательно сейчас заниматься над активной иммунной системой. Надо. Но для этого достаточно, допустим, принимать а, тот же самый ответ комплекс в курсовом лечении, месяца. Вот. Что можно здесь сделать? Есть очень хитрые способы коррекции. Значит, у нас есть очень хороший гель PS28. Да? И есть прекрасный масло чайного дерева. Берете сантиметр геля, на сантиметр геля одну, кап, одну каплю чайного дерева. Смазываете 20 раза в день. Поэтому мотозные высыпания. Особенно те, которые на ножке. Напомню. Вот. Они темнеют, подсушиваются и сами отпадают. У кого этот процесс обильный довольно, то здесь я рекомендую дополнительно принимать масло чайного дерева внутрь, потому что оно эффективно при вирус потолона человека. Впадной капли два раза в день после еды, стола ложки молока, трехнедельный курс. Такие курсы могут быть один, два, три зависит от эффективности воздействия на вирус. Таким образом, применение чайного дерева внутрь и чайного дерева в дерево вы можете решить эту проблему. Наблюдений много по этому поводу. Mm -hmm. и, очень, и очень удачно. Спасибо. Нина Веребей, привет! Беларусь. Как можно приобрести вашу книгу «Практическая ароматология»? К сожалению, ароматология. к сожалению, я выпустил большую партию практической ароматологии вот и она стоила 400 рублей, народ не покупал эту книжку, и вся книга весь посетитель раш ушел в Европу. В Европу наши не заинтересовались люди. Сейчас себестоимость этой книжки составляет, составляет 5000 5 рублей, 400, 400, 400 тысяч на страниц. 5 тысяч рублей у нас никто. Я вот предлагал пред пред давал объявление Никто не согласился подписаться на эту книгу. Хотя ориентировочная цена там была всего лишь 10 рублей. Но никто не согласился. Поэтому вопрос об издательстве книги а сейчас. то есть не передание, а печатание книги не стоит. В, чисто, в чисто материальном плане. Потому что раньше это печатал я за свои деньги. Сейчас, к сожалению, зарастанием цен на печать. Я уже не обладаю таким такой суммы, скажем так, чтобы я мог примерно, а потом, потом ее вернуть. А, вот, поэтому, вот, к сожалению, пока нет. Жаль. Можно ли пить иммунфит при вирусных заболеваниях? В острый период не пьется. В острый, а? период, в острый период болезни не принимается. Угу. Так, так Линофит новый, чем помогает при сахарном диабете? Снижает уровень сахара в крови. Как быть тем, кому не рекомендована группа Б, в частности онкобольным на ранней стадии? А, можно применять больным первой, второй стадии, нельзя третьей четвертой. А, работает ли программа сахарный диабет при повышенном сахаре, но без применения инсулина? Работает, если у больного не инсулин сахарный диабет. Mm -hmm. не, не делайте нектар инсулина. Есть ли противопоказания к применению калистины? Индивидуальная непереносимость, беременность, комбинирующая. Подскажите, а, пожалуйста, будет ли у нас какая-то замена изофлавона -за сои? Когда есть, оно не надо. Как только что-то пропадает, все про Напитки да? Да. Нет, напитки не ожидается, но есть фитосорок. Mm -hmm. Фитосорок намного эффективнее, чем напиток. Дороже, но гарантированный эффектом. Причем, вот все, все женщины, которые я наблюдал с файсом диплодию, все зачали именно на хиперсор. Ну вот тут очень большой вопрос, не знаю, сейчас я прочту вам, а потом вы скажете, может быть, отдельно. У меня стоит стенд в сердце, повышенное давление, бывает даже на ежедневных таблетках 180-130, на 130. Стала расширенная анализа на они очень высокие, хотелось уточнить, помогут ли мне препараты Вивасан, при гипертонии, могу ли я уйти от ежедневных таблеток. Врачи говорят, что мне обязательно необходимо принимать таблетки от давления, статины и кроворажащей препараты. Но тут даже, по-моему, мы все пором можем ответить. Знаете, что я вам хочу сказать? Такую вещь. Если гипертония была осложнена инфарктом или инсультом, была осложнена уже, то, безусловно, зайти больные, должны принимать лекарственные препараты. Наши препараты будут здесь как, бы, как дополнение только. Как дополнение. Если это гипертония первой-второй стадии, конечно, вы можете использовать наши средства. Но программа, программа должна подбираться. Там ни один продукт должен быть, к сожалению, ни один. Там и омега-3, там и агреокрас, там обязательно должны быть эфирные масла, особенно маслемода или масло апельсина. Вот. И, то есть программа подбирается у таких больных строго индивидуально. Я обычно что требую? Чтобы мне на почту прислали выписку из стационара или из облаторной карты, чтобы я мог ее оценить, оценить человека, посмотреть, что у него в анамнезе, и тогда индивидуально создать ему программу, что я обычно я и делаю. Ну, то есть, это если, писать, конечно, да? если интересует человека индивидуальная программа, она должна выступить мне, допустим, выписку, допустим, из стационара последнюю свою, там с клиническим диагнозом. Я ее проанализирую и составлю индивидуальную программу. Но ну, здесь еще один вопрос, долгая именно пауза и много-много всего. Была разные немецкие БАДы, как сдвинуть ситуацию. Здесь, наверное, не знаю, можно коротко ответить? Фит. Да, фито-40, Фито 40 и масло шалфея. Соберегирует гормональный гомеостаз у женщин. Особенно, вот у меня недавно была женщина дисфункционально дисфункциональным маточным предменопаузу пред, э, вот и ее э, врачи сподвигали на э, выскабливание что не, она не хотела делать поэтому она ко мне обратилась э, я назначил ей курс лечения это 40 масла шалфея она не неживата и эту проблему решили у нее, у нее прекратились э, менструации прекратились боли короче не остановилось цикл восстановился Угу. Так, недавно повысилось давление до 200, был приступ неразборчивой, э, неразборчивой речи, главные боли шум в ушах, врачи говорят высокий риск инсульта. Скажите, пожалуйста, на каких препарат можно уйти от этого? Гинкалин, омега-3 жирные кислоты, черника металлы и маслим. Угу. Так, так, так, дальше. Как принимать масло граната при узлах щитовидной железы на постоянной основе или нет? Нет. Сначала вы принимаете схема такая, принимаете по одной капсуле три раза в день в течение трех месяцев. Потом делаете месячный период. Потом принимаете его, этот курс ежеквартально, в той же дозе, в течение 12 месяцев. Угу. То есть у вас будет основной курс 3 месяца, а потом еще будет еще 4 курса по месяц. Раз в три месяца. Угу. Так, частый вопрос. Можно ли собалю употреблять женщинам и в каких случаях? Можно, но они целесообразны, потому что есть лучший препарат женский фитосорон. Потому что изоцловоны для женщин больше подходят, чем альфа-адреноблокаторы собали. Ну, мало нам, нам еще надо вот, вот мужской прихватить. Нет, я вам скажу такую вещь. Допустим, если женщина страдает по повышенной сальностью кожи в покровах, да, быстрым засаливанием волос, пожалуйста, принимайте сабаль. Используйте это. Используйте молчаневое дерево, там в шампунь добавляйте, или, или, или как же, потом копчик. Можно, теоретически можно, конечно. Конечно, можно. Так, вопрос такой. Есть ли продукция глютен? Нигде. Mm, нигде. Так, вот еще. Здравствуйте, мне 82 года. Варикоз наследственный, распухли ноги, образовались трофические язвы, имеются выделения из язвы, и они не заживают. Что посоветуете? Пусть, да, пусть эта женщина напишет мне письмо на мою электронную почту. Напишите, и, пожалуйста. там та программа, на которую надо уточнять не здесь, а... Расписывать надо ее. Вот. Mm -hmm. я, я отвечу, напишу программу. Хорошо. Хорошо. Глюкохон обязательно употреблять с омегой? Желательно. Желательно. Старый а карпагином? Сейчас, старый карпагин налаживал сердечный ритм. Новое это свойство осталось? Осталось. Осталось, Конечно. Угу. А можно ли избавиться от эндометриоза продукции Вивасан? Можно. А, программа, опять же, Питасор, маточеевое дерево, тампоны оригинальные. Эндометриоз написан в моей книжке Аландриам здоровье», там четко написано. Пемки Миллиард, пожалуйста. Паратов, привет. Что при повышенном давлении с новыми продуктами посоветуете? Еще раз. Что посоветуете из новых продуктов при повышенном давлении? Он все то же самое? А, конечно. А, глиократ, гинкалин, омега-3, масса лимона или -пель -пель -пель. А, Омегу принимать лучше вечером или утром? А, омегу надо принимать и вечером, и утром. Почему? Скажу. Днем, а утром она нужна для функционирования клеток, а вечером она нужна для блокирования титров для ну и такой страшный вопрос. Рак предстательной железы, 60 лет, четвертая стадия, что можем порекомендовать? Только масло, граната. А фито... то есть силы, которые, которые я давал. Угу. При полипах и кистах гинекологии поможет тонкопротекторный состав, фитосорок и гранат? Если считать щиальным деревом, то может процесс остановиться. Ну и, по-моему, если я правильно вижу, последний. Есть ли программа по избавлению от глистов? К сожалению, у нас нет антигельминских препаратов, хотя, хотя таким свойством обладает экстрактозчик глистов. Все вам известны. Это первое. Я имею в виду, я имею в виду круглые ясночные черви. А то, что касается плоских червей, допустим, печеночный сосальщик, есть такой, все, очень. здесь рекомендуется назначать масло чайных деревьев внутрь, вместе, либо с артишоком либо с ультразащитой печени либо с холиной артишоком а, Николай Андреевич чем отличается кроме вкуса, конечно косточки старые дырки, от негорьких а, оттуда во-первых, снижена доза сразу скажу во-вторых, во убран Uber... Убраны горькие, горькие гликозиды, которые вызвали негатив у людей. Вот. А, при этом доза приема несколько увеличилась. Схорачивать можно сначала по 5-10 капсул да, на прием. Сейчас мы рекомендуем 15-20. Вот. Если лечить серьезные болезни, серьезные болезни, например, острый бронхид, понимание острый, да, то есть какой-то острый воспалительный процесс то доза его должна... И тогда она возрастала, и, и креном она должна возрастать. Вот по оценке электронно-ароматика терапевтической доза, лекарственная доза и, кстати говоря, равняется одной капли на килограмм веса. Одной капли на килограмм веса. На сутки. На сутки. Запомните. То есть, если вы лечите и хотите эффективно лечить, нужно этого принципа придерживаться. Нет, спасибо. Так, ну вот еще вопрос, вы Застойные у, у мужа застойные, э, не знаю, тут не очень понятно, что-то... что-то. Пневмония? Паховые области нет. После УЗИ сказали пить препараты для разжиж... разжижения крови. Ну, говорили сегодня о разжижающих препаратах. Разжижающих препаратов, да, у нас... Нет, нет, а Омега-трижебный кислот, и у нас нет... Препаратов Который Каштан. ушел сейчас, да? Беворун. Каштан. У нас нет масла, омега-3 обладает таким эффектом. Омега-3 разжижает кровь. Масло лимон разжижает кровь. Вот. Каштан он укрепляет сосудистую стенку, он не разжижает кровь. Uh -huh. вот. вот два продукта омега-3 и масло-лимон. Вот то, что можно рекомендовать. Раньше был виворун. Но, к сожалению, люди не оценили этот продукт, и, соответственно, оно масло если уровень ПСА в норме, Сабаль принимать профилактической дозе? А, Патрик, абсурд, угу. Ну, что, профилактика ковида, что вы рекомендуете? Можно еще вопрос? Рекомендую посмотреть фильм на ютубе. У вас есть ссылка? Ну, найдем, наверное, на ютубе. Конечно, там прекрасно все. Описано, со слайдами, со всеми, так же, как вот сегодня я вам показывал, там все точно так же сделано. И больше голос там. Выходим в YouTube канал и смотрим, наслаждаемся всем абсолютно. Так, ну еще пару вопросов и заканчиваем, потому что наши 20 минут закончились. Да. Слушай. Еще вопросы? А кто, кто задает? Говори, говори, говори еще такой вопрос а можно ли при воспалении вот при подагре из суставов э, вначале харпаген, потом грюкохон, или можно вместе, чтобы как бы быстрее убрать воспаление? Если там есть подогреческий артрит, то принимать надо одновременно. Ну что, давайте, наверное, на сегодня закончим. Можно еще один, последний. Последний. Иван Андреевич, да. лет, мальчик, лунатизм. Лунатизм? Угу. Нет, к сожалению, нет. Про шум в ушах ответьте, пожалуйста. Шум в ушах. Высился шум в ушах и звон в голове. А в, голове, что в голове. Что делать? Шум в ушах. Вот знаете, здесь, такая, здесь двоякое отношение к шуму. Значит, для того, чтобы решить проблему, что применять? Нужно сначала сходить к отолерингологу, сделать аудиограмму, исключить атогенный характер шума. И тогда, когда этот атогенный отпадет, тогда остается сосудистый компонент. Если сосудистый компонент, здесь очень просто. Омега-3, черника, генкалин, масло-лимон. Если атогенный, там программа совершенно другая. Николай Андреевич, девочка 9 лет, кардиограмма хорошая, все анализы хорошие, причина не находят, курс 100, 110. Надо, надо, надо обратиться к эндокринологу. Этот пубертатный период у девочки может быть связан с повышенной нагрузкой на щитовидную железу. Исключить патологию щитовидной железы следует. Исключили. Читовидную железу. Значит, здесь синдром так называемого ускоренного роста. Ускоренного роста. Когда масса тела растет быстрее, чем масса мышечная масса сердца. И вот чтобы скомпенсировать, то есть расстабжать адекватно вот увеличенную массу тела, сердцу приходится работать что? Чаще. Пока оно не вырастет до адекватных размеров. Конечно, давайте релаксину пани, давайте ароматерапия с маслом лаванды, вот. Ну, давайте, по крайней мере хлорпидин одну-две таблетки, одну-две капсулы путь. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, дорогие мои, вот, приятно вот. было общаться с вами. Да, вы видите, Антоша. сколько вопросов, там еще какие-то вопросы. Спасибо есть. большое. Спасибо огромное, Николай Андреевич. Я думаю, что, дорогие мои, вы продолжайте писать вопросы, потому что у нас это остается запись, и мы попросим Николая Андреевича, я думаю, с удовольствием ответить на все вопросы. Николай Андреевич, спасибо вам огромное. Что могу еще сказать? ребят, подписывайтесь на наши новости, ставьте нам лайки, поскольку мы тут, видите, стараемся изо всей дури. И, э, насколько я поняла, Николай Андреевич готов еще с нами встретиться. Ну, я думаю, Поним? что мы с нами еще встретимся. Да. да. Вот по этому тему, какая вас интересует тема, я тоже да, прошу вас писать в комментариях, и мы тогда будем уже определяться с этим. Магни-8 интересует. Что? Магни-8. Магни-8 пришел но, уже? Ну, пришел. Но, но, нет, ну, это понятно, что... О новых, продуктах, я вообще, о новых продуктах я посвящу отдельную презентацию. Вот, да. да Отдельная презентация. Да, там вот. уже сразу вопрос. Чем отличается порошок от капсул? Mm а Гигея вы, по-моему, рассказывали что-то недавно. Вот на ютубе в профилактике респираторных юридических Да, профи, на точно. Там да. слышала тоже интересный да, да, продукт. Да. Но там появляются новые продукты. Это, конечно, низкий поклон э, нашему президенту. Будет, будет очень хороший. Будет очень хороший гигиенический стрейк. Шикарный да, шиль. Замечательно. Шикарный шиль. Для горла и для носа одновременно... Пока не пишет, он будет на подходе. Вот. Это удивительный продукт. Это будет хитом. или для профилактики, коррекция. для коррекции. Да, потому а что я понимают. думаю, я думала, что он сейчас придет, но, вот, к сожалению, наверное, так вот. Но я думаю, что все оценили этот продукт. Да, огромное благодарность. Спасибо вам большое за последнее видео, которое появилось на Ютубе. Да. Мы надеемся, будет их еще много, потому что мы люби, любим узнавать новую информацию. Юлечка, ты не Юлечка, скажи, пожалуйста, Спасибо. как подписаться на наши новости, поскольку у нас есть и канал YouTube, обучающая платформа. На э, канале YouTube у нас уже около 200 разных роликов, обучающих и технических и по продукции, не считая прямых эфиров, еще около 100 прямых эфиров. Это вот mm -hmm. низкий поклон э, Игорю Черноусову, нашему техническому директору. Вот, который... я хочу передать ему... Благодарна за тебя, за помощь. Да, спасибо огромное. Поэтому не а пользоваться вот. этим грех. Да. Николай Андреевич, спасибо, низкий поклон. Мы счастливы были сегодня с вами встретиться. Надеюсь, от всех скажу, всем. Всем, всем, всем. Даже несколько стран было сегодня: и Украина, Беларусь, Эстонии, Латвия, и Литва, и кого-то еще я видела, да, ну и Россия, конечно. Все соскучились, конечно. Да, и все города, это не только моя структура. Это слава тебе, Господи, люди, которые просто коллеги. Вот это особенно приятно. Всем спасибо. Спасибо а, большое. Да, Юль, да, Спасибо огромное. До встречи. Юль. До встречи. Юлька, покажи нам, пожалуйста. Сейчас я жду, когда мне Игорь, демонстрацию подключат, я не могу. Игорь. Мои, Юля, мои. Моги, маги. Включил. Юль. Да, да, да. Сейчас подключаю. Так, если вы смотрели сейчас вот с этого сайта. Вы можете оставить анкету, потому что многих вопросы не заканчиваются, они будут постоянно. Не забывайте, вы можете здесь оставить свою анкету, и с вами свяжется человек, который вас пригласил, и вы сможете получить все ответы. Вам лично ответит человек на все ваши вопросы. Заполняйте фамилию, имя, отчество, номер телефона, если вы из России, плюс 7, 900 и так далее. Укажите, пожалуйста, сразу, какими мессенджерами вы пользуетесь, вайбер, ватсап, телеграм и укажите правильную электронную почту. Ставим галочку и нажимаем «Отправить». Все. Здесь вы можете еще посмотреть, эфир будет два дня лежать в записи, поэтому если вы еще не, не успели что-то прослушать, вы сможете пересмотреть. Так, сейчас, Потом отправиться Здесь... на YouTube-канал. На YouTube-канал? Сейчас не смогу. На YouTube канале. Нет, нет, нет, просто, просто я говорю, что потом эфир отправится на YouTube-канал. Да? да. Наш YouTube-канал найти очень легко. В поисковой ленте вы пишете «Здоровье, красота, благополучие». И там все эфиры полностью сохранены. Еще у нас замечательный сайт zkbv.ru, где у нас собрана вся полная информация – вы можете подписаться на новости, где вам будут просто приходить оповещения. Это очень важно, чтобы не пропустить вот такие ценные эфиры, как сегодня. Познавательные и очень важные. Тренинг-центр – это то, где вы сможете бесплатно обучаться. Это тоже предоставляет нам Ольга Васильевна и то, что создал Игорь, наш технический директор. Прямые эфиры – это то, что вы сейчас наблюдаете. Тоже можно смотреть. Тестирование здоровья вы сможете посмотреть видео о биопульсаре. Это очень важный инструмент в компании Rivasan, который позволяет тестировать здоровье по очень многим данным. Сможете пересмотреть видео, узнать подробнее. Поэтому заходите. «Марафон здоровья», кстати, у нас был вообще великолепный эфир, где было 25 спикеров. Вы сможете нажать «Перейти» и пересмотреть все, что было. Еще вот у нас есть... По три минутки, чтобы они не пугались, Юль. По три-четыре по минутки эти два спикеров. Вы, так что не бойтесь. Все, тайминг там расписан. Да. И у нас есть ВАСАН ВАН, интернет-магазин, в котором можно посмотреть продукты, узнать что-то большее. И не забывайте, вы всегда можете... Так, сейчас мне здесь наезжать немножечко. Вы можете оставлять заявку чтобы узнать всю эту информацию, чтобы у вас не было большого скопления, что мне делать. Вот оставляйте анкету, свои данные, и сами свяжутся, и все вам подробно расскажут. Все, спасибо, что вы были с нами. Прекрасного вечера. Спасибо всем огромное. Всем спасибо участникам. Да. До свидания. Всего хорошего. Будьте здоровы.